Я теперь без труда грусть меняю на смех. Я теперь не держу проходящее мимо. Ты просил меня стать самой сильной из всех. Так любуйся, насколько я неуязвима. Я теперь не сижу в тишине гробовой. Не впадаю в тоску, не впадаю в немилость. Ты учил меня брать все от жизни с лихвой. Так любуйся, как много во мне накопилось. Но что лучше всего, я умею любить. Так умею любить, что другим и не снилось. И учил меня жить, да гордись, наконец, я всему научилась.